Есть еще один лайфхак, связанный с большими собаками. Если совсем-совсем все печально, вот, и вы со своей собакой... Сядь. Нет. Стой. Берете собаку за ухо. Вот. Оторвать в ухо, не оторвете. Вон оно ухо. Я его беру в руку. Пойдем рядом. Идем, идем, идем, идем, идем, идем. Оно, конечно, неприятно. Я его не тяну и не держу. Ну как? Я его просто взял за ухо, и он всегда идет рядом. И он никуда от вас не денется. Он всегда идет рядышком. Чем сильнее он тянет, тем он больнее. На самом-то деле ему не больно. Ему просто неприятно. Вот Так с большими собаками можно справляться Только тех у кого есть уши Такие как Алабай Или такие как Доберман лучше не стоит Овчарку можно так делать только во взрослом возрасте Потому что у них хрящи слабые И чтобы не было залома уха В маленьком возрасте Этого использовать нельзя Но иногда бывают ситуации у людей Когда вы идете со своей собакой С большой Такая как овчарка Или Корс. У Корса, кстати, тоже уши купируются. Вот. И вы понимаете, что э, собака у вас агрессивничает. Вот. И рвется куда-то. А вам нужно хотя бы переждать или еще что-то. Вы берете ее просто за ухо, говорите, команда рядом. Собачка садится рядом с вами и держите его просто одной рукой за ухо, второй рукой за поводок. И в принципе собака поначалу, вот как тайсон, будет вырываться. А потом... В принципе перестанет дергаться и рыпаться потому что будет причинять дискомфорт ухо вы не оторвете но все равно как-то злоупотреблять этим лайфхаком лучше не стоит потому что можете нанести собаку, собаке травму поэтому лучше <coughs> как бы э, аккуратно и не спеша экспериментировать можно использовать это в плане наказания то есть но это только Кинологи некоторые используют То есть берется собака за ухо И дергается вниз И собака падает на землю Вот И тогда собака придавливается И для того, чтобы она поняла Что она не главная Главный хозяин Но это тоже в очень редких случаях используется Поэтому это просто лайфхак Если вдруг у вас очень сложная ситуация Получилась так, что вам собаку Допустим взять не за что Или вы ее не удержите Просто хватаем за ухо и держим за ушко вот